С трех фотографий э, комбинировал, сделал одну. Приближаю, как, как не надо, отдельные детали вырисовываю. Это знаменитая фотография Александра Захарченко. Она была сделана сразу же после сражения во время Дебальцевской углегорской операции. Именно в этот момент, вспоминает художник, у первого главы стал меняться взгляд. Передать его – главное, к чему стремился автор. Глаза – это самое основное. Когда рисуешь портреты, передаёшь характер человека, взгляд – это самое главное. Даже если там где-то что-то будет недоработано, если взгляд будет правильный и глаза живые, то картинка будет смотреться... Все почти готово. Осталось лишь наложить тени и покрыть лаком. Последние штрихи, говорит Евгений, займут не больше суток. Дольше, почти неделю рисовал эскиз, прорабатывал детали. Идея изобразить портреты героев ДНР на капоте, признается автор, не его. Сделать это на своей машине его просила жительница Новоазовска, которая лично знала Гиви и Моторолу. Они уехали, все как бы, были отзывы, Там спасибо большое, вот моя, моя мечта сбылась. Ну, ездят до сих пор. Ну, решил я, чтобы не только в Новоазовске, в Донецке у нас каталась такая машина. Я стараюсь не повторяться. Вот, то есть Это единственный раз, когда я повторился. Благодаря героям ДНР старенькие «Жигули» 78 -го года выпуска получили новую жизнь. Встретить это авто можно будет и на дорогах Донецкой и Луганской республик, а также в России. У художника Евгения Зырянова есть даже свои ученики. Вот на этом белом шлеме появятся рисунки его подчинённой Лоны. Хоть аэрографией девочка занимается недавно, но говорит, к серьезной работе готова. Это моя будет такая первая работа, уже, собственно, не на бумаге, а на поверхности. Он стоит уже почти готов. Будет изображён Джокер с картами. Ну, это, как вот сказал человек, который заказывал. Вот, так пока рисунка еще не видела. Евгений Зырянов мечтает открыть школу аэрографии. Учить детей собирается бесплатно. Только говорит, помещение для занятий ему до сих пор не выделили. Много раз обращался и к правительству, и к благотворительным организациям. Но результата пока нет. Анна Требушкова, Дмитрий Смольников, телеканал Оплот.